Желаю тебе много солнечных дней. Обходит твой дом пусть всегда непогода. Сирень расцветает в середине ноябрей, И множится радость в душе год от года. Здоровье пусть крепнет, как в зиму мороз. Плывут в кошелек, как на нерест банкноты. И в жизни не будет причины для слез. Да счастья, судьба! Пусть отмерит сверхквоты. Сегодня по праву текут в твою честь Хвалебные речи, как шумные реки. Твоих славных дел никогда нам не счесть, Не встретить добрее тебя человека. Желаю всегда оставаться такой, С душою глубокой, как синь небосвода. Пусть в ней не иссякнет запас золотой, Которым тебя одарила Природа.